Приятного просмотра. Че, с начнем. счет сколько у тебя там, где лежит, что заработано. Вот, и перейдем вот к нашим вкладкам там планирования. То, что мы модель принесли. Давай. Ну, Все, вот. у тебя на компании минус 102 тысячи. Вот потому что в абонементах, да, лежит. Ну, в абонементах, и ты поставщикам, получается, должен 540. 153, основной. варин касса, расчетник. Ну, да, да, да, да, да. Mm -hmm. Осталось затрать тебе 940. 900, right? 984. Вот тут написано. А, ну да, 984. 984. No 984, это, 984. Ну вот тут смотри, тут у меня а, я дивиденды в затраты тоже ставил. То есть я их планировал как, mm. как? Я буду забирать. И смотри, еще тут один момент, то есть я не совсем пока еще вкурил эту тему, я с планированием пока не, не работаю, то есть я не удаляю. Mm. Ну, короче, тебе надо удалять, потому что у тебя очень много расходов, как будто вообще смотришь, все скоро умрет. Ну вот, смотри, если так вот взять, то есть я вот тут их вообще не удалял еще. Да, тебе нужно удалять, чтобы здесь актуально постоянно было. Ну смотри, я вот тут не понял, мы же с тобой договорились отсюда все перенести. Нет, смотри, тут план-факт у нас будет. То есть у тебя есть планирование, которое предсказывает кассовые разрывы. Вот а это. Есть... Вот, вот этот план-факт туда переедет, да? Да, он уже туда переехал. То есть этот как бы, лист уже лишний получается. По сути, да. Угу. Я тебя понял. Давай а? порядку, чтобы у нас это наше... Это будет вот бюджет, да? То есть это нужно будет... Это чтобы в кассовые разрывы не попадать. Угу. То есть ты планируешь, чтобы будущие расходы свои и будущие приходы... Ну, да, бы... так, так вот, То есть смотри, вот я оплатил, типа вот так вот. вот, да, вот, да, все, да. вот так. да, да, да. Не да. новый, на будущее, на месяц, там, на два вперед ну, расписывающие тебе нужно заплатить. Ну вот я вот с этим единственное, что листом еще не разобрался пока. Но... Ну, Короче, ты самым сложным разобрался, а в самом простом нет. Это вообще, ну, просто очень простая штука. Вот, давай, что там, прибыль по этим. Видишь, у тебя просто, допустим, заработано денег, да, например, там 578 дивидендов, ты, получается, 256 забрал, осталось нераспределенное 321, и видишь, у тебя внизу, и налоги с планирования, ну, и затраты, видишь, у тебя их тут много. То есть, как будто ты пока в минусе, по сути. А на самом деле ты там часть уже их потратил. То есть они берутся вот как раз с БДЖТ. Вот это берется с БДЖТ. Да, отсюда, ну, да, вот эти два. Ну, ЗП с, ЗП берется, а налоги и общий затрат с БДЖТ, ну, вот с этого. Я здесь немножко не понял. Вот это вот откуда берется? Это берется с начисления да. за январь. Заработная плата. А? Заработная плата. Ну, вкладка да, смотри, я же в январе плачу зарплату за декабрь. Но это ты не, же... не догоняю, пока. То есть, и вот как, не, допустим, вот тут вот планировать, вот это, да? То есть я же планирую в январе выплачивать зарплату за декабрь. Ну, смотри, тот январь планируешь. То есть я здесь планирую зарплату за январь, которую буду выплачивать в феврале, правильно? Да. Ладно. Вот, и вернись, да, вот сюда. А здесь ты планируешь все свои будущие платежи без разницы, когда они тебя ждут. Видишь, у тебя тут появилась дата, ну, в столбик А и столбик Б. То есть, когда ты планируешь начать, ну, когда ты планируешь заплатить и за какой месяц ты планируешь заплатить? Если ты в январе будешь зарплату платить декабрьскую, ты так и напиши дату ну, начисления. Ну, дата фактическая, там, 14 января, дата фактическая там, ой, дата начисления декабрьская, там, 1 декабря, например. Хорошо. За прошлый месяц, не за этот. Хорошо. Вот. Ну и зайди в платежный календарь, для чего это вообще все нужно. Где он? Вот это. Пока, да. И да, у тебя кассовый разрыв, да, там. Ты, ты вот ниже его ну, промотай еще. Видишь, он у тебя как бы аж миллионы какие-то в минусе у тебя. Видишь, там 2 миллиона, ты что-то потратил. Ну, как бы... Короче, тебе 2 нужно... 2 это откуда берется? Это берется 102 вот отсюда, так? Да, да, да. И тут, в принципе, вот эти 102 можно сделать, чтобы это были а, ну только кошельки а, денег. Вот, наверное, да. Наверное, да. То есть, наверное, надо это делать без, без вот этих что-ли делов. Ну и без склада тоже. Без вот этих, да? Да. Ну типа, то есть... только, вот просто деньги есть и все, вот и ими распоряжаться. Но смотри, ну наверное пока так будет правильно. Хотя, не знаю, вот э, по идее, если мне абонемент заплатили, э, то это же как бы не мои деньги пока что. Но ну, они вот. у меня есть, то есть я это ими уже распоряжаюсь. То есть я ими уже там перекрываю что-то. То есть они у меня как бы учитываются. Единственное, что, что я их просто здесь вижу, сколько у меня в абонементах, и все, так, что ли? Ну, вопрос, собственнику, надо задать, Сергей. Ну, то есть, что тебе нужно. Ну, видишь, ты планированием пользуешься. Так бы ты мне четко сказал, так, вот эту, вот эту цифру вставь сюда и все. Ну, попробуй его, приберись, поп ну, приберись планирование, во-первых, посмотри, что у тебя как платежный календарь и какую сумму тебе нужно туда воткнуть. Вот и все. Ладно, хорошо. Вот. Э -э так, у тебя кошельки, получается, сходятся. Спас сходятся, абонементы сходятся, витрина сходятся. Там, ну, вот эти вот все кошельки, у тебя четко бьются, да? Да. Окей, ну все, приберешься в планировании. Так, это отчет. Мы с тобой сделали отчет ОДА. Советский автомобиль легендарный. Да? Угу. Здесь мы сделали с тобой по контрагентам. Э ну, в общем, баланс по. Клиентам по твоим. Ну, то есть, кто сколько за абонемент заплатил и сколько мы выполнили работы и общий баланс по ним, правильно? Да, и смотри, вот я сейчас здесь, наверное, обнаружил ошибку. Я, наверное, обнаружил ошибку. Так, смотри, у меня получается, сейчас это что, абонемент? А, блин, я же не сделал то, что я просил. Uh -huh. Ну, ты сразу черкани себе, прибраться в БДЖТ, прибраться в отчете. Ну вот сейчас, вот если здесь сделать, да, то есть это выполнена работа, это оплатил. Да. И получается тогда, как мне это можно сделать? Видишь, у тебя всего абонементы минус 112 тысяч? Всего а, да. минус 112. Вот, меня вот это и... и, и я на это и обратил внимание. Потому а, что, а, что вот, меня... 13 ну Я как даже бы... Я даже знаю почему. Я Сейчас я найду вот, вот, косяк, и он звучит, а нет. Тебе нужно, помнишь, прошлые данные, которые, вот зайди в настройки, у тебя есть начальные данные. Да, да, да. да. То да, есть да, тебе да, их да. нужно расписать в ДДС, без да. кошелька, мы с тобой договаривались просто за вот 100 тысяч тебе надо расписать, кто тебе их отдал. Они у тебя, в принципе, расписаны в складах, тебе их в ДДС просто нужно принести, там, ну, ноябрем, например, условно. Угу. Угу. Вот, у тебя появится по контрагентам, разбивка кто, сколько тебе там, ну, кому, ну, сколько кому ты конкретно должен. Ну, то есть абонементы и депозиты будут раскручены. Так, подожди, давай это. А, ты хочешь сразу задачу писать, да? Я сейчас пока запишу, потом тут приберемся. Все, мы, получается, Одо посмотрели, да, то, что у тебя будет разбивка по депозитам и по абонементам отдельно. Все остальные кошельки у тебя, склады и там карты, расчетные счеты бьются. Все, дальше погнали по вкладке ЗП, да, пройдемся. Да, сейчас, подожди, еще один. Угу. Ну и планирование, ну, БЖТ, там, как ты его назвал, тоже прибраться. тебе Все, окей, давай дальше тогда. Дальше в ZB, да, пойдем. Так, это что у нас это? Можно переменную это? что такое вода? Отчет депозитов и абонементов. Вижу, у о много вкладок, поэтому я, ну, как бы, сокращаю. Если ты назовешь, он у тебя будет на полстраницы там. Ладно. Угу. Давай в ZB зайдем. Вот, ZP, ты получается, начисляешь кому-то прибыль. Да, мы сделали так, что там 15% берется от. Вот здесь это берется. Вот здесь сейчас начисляется а. месяца. А сделай вид еще закрепить первую, первую строку. Так, а что это такое? Ну, вверху вид. Я понял, так, это. Так, ну здесь ты, получается, планируешь зарплату, вот, допустим, за январь, а у тебя где процент, он автоматически посчитался, там 15% врачам, 15% с статистам и 10, там, по-моему, розницы, да? Автоматически он понимает, что это, ну, какой сотрудник, начислил ему зарплату, вручную ты вбиваешь их, там, оклад или что ему держано, да, получается, удержано-то типа штрафы. Вот, и получается автоматом таблицы понимают по ДДС, сколько зарплаты выдано, и получается остатки. Получается. Да, совершенно верно. Тут все четко. У меня вопрос возникает. не как уволенных сотрудников отмечать? То есть я а вот сюда за... Ну, просто не учитывая их в следующем месяце, да и все. То есть они у меня здесь копиться будут? Ну, ты можешь отсюда их потом убрать, он единственный у тебя в зарплате будет красным цветом выделяться. Ну, можешь отсюда удалить, в принципе, его. А там он у тебя останется, он на красненьким будет подгорать, все. Mm -hmm. Если красненькие не критичны, то можешь отсюда удалять, чтобы они не копились. Я понял тебя, хорошо. Mm -hmm. Вот, так, ZP мы прошли, да? То есть тебе удобно такое, такая штука вообще? Да, здесь все нормально. Mm -hmm. Только надо, по по-моему, свернуть, по-моему, это конечно, не ведется. Да, это не ведется, пока скрываем. Кинг у нас, да, может скрыть. Все, давай план факт открой еще. Вот, здесь мы делали по статьям то, что можно было ну, смотреть, сколько мы планировали потратить, сколько мы потратили по факту. Да, но это сейчас мы отсюда убираем, получается. Да, мы сделали тут, ну, круче, то есть мы ну, там нет разбивки, там, по сути. То есть, по сути, вот это сейчас план факт будет. Да, это отчет отчетов, получается. Отчет отчетов, отчетович. Да, то есть здесь получается, ну, то есть мы финмодель, когда делали, да, там по этим. Я тогда это удаляю просто сейчас. Ну не удаляй, скрою лучше. На всякий случай, пускай будет. Пока там лежит пока. Давайте. ФМ. В2. Так. Вот это вот будет. Нет, скрой его получается просто. План факт. Это совсем план факт. Это как бы, ну ладно. Ну понятно, но тем не менее. Ну, это финмодель, это можно назвать. Что это еще тут? Ну, ладно, давай расскажи, что тут у тебя есть. Что мы с тобой настроили? А, здесь получается, если у тебя выручка, заработная плата, расходники клиники и чистая прибыль. А, планируемая и фактическая. А, сейчас мы видим, что у тебя выручки на миллион, прибыли на 578, правильно? Вообще ты планировал выручки 2 900, а у тебя сейчас миллион сто. Сейчас 25-е какое-то, да, 25 число осталось 6 дней. У тебя, ну как бы там 30 да, ну да, меньше, чем, ну как бы 33 да, там условно, uh -huh. от, ну от выручки. То есть нифига не догоняем. Можем посмотреть в разрезе э, затрат, да, получается. Ты еще затраты сюда планово не писал? Еще нет, я еще пока не занимался этим. Окей. Okay. Uh, дальше, получается, ну как вверх сейчас лесни. Uh, выручку можно посмотреть по всей компании. То есть выручка, например, миллион сто сорок, чеков 113. 000. Средний чек по выручке, ну, средний чек по всей компании 10 тысяч. Подожди, подожди, давай это, ну, ну досмотрим. Uh, себестоимость у тебя этих чеков uh, 265 тысяч. А, то есть выручка минус себестоимость равно, ну, у тебя валовая прибыль 874. По сути себестоимость продаж у тебя 23%. Мы планировали то, что будет 20%. процентов То есть по себестоимости у тебя все тип-топ. Ну, то есть ты как бы, ну, лучше идешь, чем мы планировали. Наоборот. Мы планировали, что будет 20%. А, да, да. То, что будет меньше. В обратную сторону. Короче, ты, ну, получается, ложаешь по выручке, ложаешь по чекам, ложаешь по среднему чеку, ложаешь по себестоимости. Правильно? Да, но я вот только немножко не понял. Смотри, то есть здесь 49-45, да? Подожди, почти... подожди, подожди, подожди, давай это. Ну, здесь круг. меньше, сейчас подожди. Здесь 22-53, то есть 23 вообще нету нигде. Почему подожди. здесь Мысль, тебя, да, мысль ну, да, ну, да, ну, потому что. Ну, всю выручку сложи и всю себестоимость сложи. С 9 Ты же не можешь взять ну доли, сложить и разделить на 3 Ну, то есть, да, ты такой... Ну, да. это вот получается. Подожди, надо перепроверить. Себестоимость, себестоимость, себестоимость. Сти шестьдесят пять, триста. Двадцать да. Но себестоимость удивить на выручку. Выручка, выручка, выручка. Сто тридцать девять, восемьсот двадцать шесть. Тут нет некорректная цифра показывает. Это чуть больше, потому что какой-то какой платеж, видимо, затесался без направления. Да, проверим. Но ну, направление пустое от фильтры Коробочка. Это у нас. Смотри, давай, ну, чтобы, ну, прям сложно в другую компанию вникать, ну, вот кто-то смотрит нас. Давай мысль доведем. Ты просто прыгаешь как бы с места на место. Ну, ты всю систему знаешь. Просто себе пометки делай по ходу. Ну, что нужно там это, это, это, это, сделать. Ну, просто, чтобы обзор сделали. Mm -hmm. Ну, не, я сразу поменяю, да, и все. Вот. Mm -hmm. вот, давай like, давай сделаем. Ты такой, не, mm -hmm. давай. Короче, давай вот этот, а, где мы были, еще раз. Ну, как бы, ну, не прыгай, пожалуйста, оттуда. Ну, вот прям доведем мысль до конца. Это, ну, как бы последняя вкладка у нас осталась. Mm -hmm. Зайди туда опять. А, ну, в общем, суть какая-то, что мы, получается, запланировали по всей компании, да, там, средний чек. Вот, и мы можем в разрезе по направлениям а, посмотреть. Вот у нас первое направление синенькое – это врач, потом эстетист и потом розница. То есть мы можем посмотреть, где мы отстаем, да, например. Мы планировали по врачам выручку, там, 2200, у нас сейчас 822. Чеков мы планировали 150, у нас там 57 чеков. Средний чек по врачам в принципе нормальный, да? Угу. Вот, себестоимость а, на 2,5% ну, лажает, правильно, да? Угу. Потом мы смотрим эстатисты. эстетисты в принципе половину, ну, больший процент сделали, то есть они половину сделали от того, что мы планировали. По чекам, а по выручке нет. Ну, ну, да, да, по выручке тоже, ну, как бы по выручке нет. Э, ну, мы смотрим, допустим, чеки и средние чеки. По средним чекам они как бы тоже спекетировали, как бы у них вообще. То есть, ну, даже. это за счет того, что вот мы обсуждали, когда мы вносим сюда анестезию. Если я отсюда вытащу, то там будет нормальная цена. Ну и чеков меньше будет, значит, мы по чекам можно. Меньше чеков, да. Да, и по себестоимости эстетисты молодцы. Угу. То есть мы планировали 12% на них, а у них но девять половиной. По рознице тоже, да, там чеков мы планировали там 30, а у нас 15. Но средний чек у нас больше по рознице. Мы по рознице, в принципе, почти, ну, по среднему чеку молодцы. По себестоимости мы в принципе вровень идем. Ну то есть 50% там даже чуть поменьше, там 49. То есть розницы эстетисты в принципе, да, там, ну, розница ну, там, прям молодцы, молодцы, да, там, условно. эстетистам вопросы по чеку и по количеству чеков. Ну и врачи, да, там, ну как бы влажают, получается. Даже можешь ничего не делать. Это я тебя спрашиваю, почему, ну как бы, ну то есть это же хреновый план. То есть мы, допустим, бурочки у нас 822, да, там. А, ну, а мы планировали 200 То есть за счет чего у тебя, как бы, ну, с, ну ты не от, недооценил? Ты от балды его просто поставил или что случилось? Нет, не от балды. Я же убрал весь персонал, продающийся дела продаж. То есть, у тебя что-то произошло в компании, что ты понял, что ты с этими ребятами ну, не будешь планы достигать, которые нужно, и ты их поменял. Ну, то есть, я когда запланировал вот эту вот выручку, я ее спланировал по количеству чеков и так далее. Соответственно, чтобы сделать определенное количество чеков, нужно было сделать отделом продаж определенную активность по конверсиям, то есть это количество контактов с клиентами, их конверсия и так далее. То есть мы ввели там я ввел точнее скрипт, который необходимо было соблюдать. Я вел контролера как качества, который оценивал их, и это все завязало на зарплату. Ну, то есть это то, что необходимо им делать, когда они приходят на работу, то, что я от них требую соответственно на выходе получил негатив ну может я не так конечно это донес может быть это можно было сказать более мягко Это а по факту короче ты ну, четко, есть, им говоришь надо ребята поработать нужно делать да. вот это вот это вот это они говорят да пошел ты и ушли короче вот так вот показали <с> все дружно вот на это ну не так конечно есть, Но ну, это ты, выявил, ты выявил это в январе то есть ты начал как конечно, бы им ставить конкретные это... задачи я за две недели января это вывел, даже за неделю. То есть, они посидели все, покивали на собрании, да-да-да, то есть, и как бы и начали все и начали саботировать, то есть, доказывать мне, что я не прав. Да, то есть, там, это нереально, то, что вы там такое поставили, так нельзя работать и так далее. Я им говорю, короче, девчонки, идите нахер. И уволил всех четверых человек, короче. Вот, и набрал новых. Ну, как набрал? Сейчас вот вывел пока двух стажеров, у меня на следующей неделе еще три, три на стажировку выходят. Я вывел сейчас двух, которые уже стажировку прошли, уже вот работают э, первые дни, да? Там вчера у одной был первый день, сегодня Мир, у Как спец. результаты показывают? Но они записывают клиентов, записывают. Но еще рано, пока судить о результатах. Они прошли пока только стажировку в 4 дня. Я вообще пересмотрел по порядок прохождения стажировки. У меня появился вот такой вот лист э, э, стажировка. Сейчас я тебе даже покажу. Вот стажировка ММК. Менеджера по новым клиентам, иными словами, да, то есть я вот им такой лист прям выдаю. То есть, вообще тут три дня расписано, но на самом деле, по, на практике, стало понятно, что и, что нужно делать четыре дня. Я еще четвертый день до, допишу здесь. То есть, и здесь, вот получается, я записал видосы прям сразу же о компании, о продукте. Прямо и сели с и говорит, наша компания то-то, то-то, делает то-то-то, мы такие-то, такие-то и так далее. Тут вон тесты сразу же, сразу же характеристики преимущества выгоды, вот они, да. То есть, что такое мезотерапия, характеристика преимущества выгоды для клиента, да, то же самое по био. Это все еще на видео переложено, да, то есть, это человек изучает, смотрит видео, проходит тесты. Вот он про основные процедуры проходит видео, заполняет тесты. Так, то же самое здесь, да, потом он звонит. Вот, он, вот у него задача делать количество звонков, там, потом дальше скрипты изучает. Короче, я за четыре дня себе получаю боевую единицу, которую могу, по которой, во-первых, понимаю, человек способен мне делать количество звонков или нет с должным качеством, это все оценивает контролер. Контролер у меня вот здесь да, по качеству, то есть всех тут. А, вот. Давай, вот, смотри, то, то понятно, да, допустим. я как будто новый человек, короче, ничего не знаю. У ну. тебя есть качество сейчас, у тебя есть дата, ну дата направления там новый старый клиент, какой менеджер, ссылка на сделку, чтобы можно там прослышать звонок, и ты внедрил такую штуку, что у тебя есть процент качества разговора, да. Вот, и ну, он ну, может ставить, например, половину, например, он выполнил от какого-то пункта единицу, или неуместно, если ну уместно 0,05 один, да, то есть 5, он 0, 5, если 5. он про, ну, провалил, получается, разговор. Конечно плюс ко всему у менеджера есть доступ к этой таблице вот он смотрит допустим 33 процента и типа что за херня ну может, может быть я там ну, и э, ну, как бы возразить да, да что-нибудь? может возразить и тогда контролер да, будет как не вот столько? давай послушаем ну что там было в 33 ну тут скорее всего просто не тот звонок оценивался потому что вот я вот смотрю здесь неуместно неуместно неуместно да, то есть видишь очень много янок Сейчас это все слушается еще пока что на, на стажерской базе. То есть я им еще даже новых заявок не давал. Новые да, заявки что это. Просто кто-то сейчас смотрит, думает, ни хрена себе, что, вы замутили. Это уже раньше не было у нас. Ну, четыре минуты все слушать. Ну, давай, послушаем. Алло это клиника косметологии Лейлы Росс. ранее с вами связывались, просили набрать в конце января, чтобы согласовать дату на февраль ага, ладно, спасибо большое, я не приду пока вам поняла, а почему, можно уточнить? что-то ну, я вам скажу, скажу вам, я не понимаю, почему у вас прайс 100 тысяч а в сфере индивидуальный, знаете, переводится, это ваша эта коррекция, которая, как бы, ну, за, мне вот 10 лет, да? Вот да, так прям, да, да все, ладно, давай это паузу да, интересно. Короче, по этому разговору, в общем, ну, дать оценку свою. И потом у него мотивация, короче, за это. Угу. Все, лады, давай. То есть открой еще раз ну, учет. Вот где мы, короче, вот эту штуку смотрим. Короче, ты понял, что с текущими ребятами, как ты им все говоришь, они как бы там кивают, они ни хрена не сделают. Потом ты начинаешь их оценивать контроль качества даешь там инструкции, что как делать, там кипя им вводишь сколько низваков, они тебя дружно посылают, ну они тебе говорят, короче, план ты точно с нами не выполнишь, и у тебя получается, ну как бы выбор там, ну, уволить и запустить новых, либо ну как бы либо не зарабатывать бабло. Ты выбираешь, конечно же, ну, уволить и запустить новых. И плюс под это, чтобы для тебя этой боли не было, да, там, чтобы они там типа приходили новички и долго ты их учил, ты делаешь ну, как бы стажировочный лист, где они учатся там 4 дня, и потом их э, контролировать через контроль качества по звонкам. Угу. По количеству звонков, да? Да. И это у нас штука направлена на то, чтобы вот выполнить вот этот план. Там по чекам, последним чекам, по рентабельностям. Вот по этому всему, правильно? Конечно. Вот, еще смотри, мысль до конца доведу. У нас есть, получается, вот Ну, то есть, вот это вот все разбито по направлениям, можно по всей компании посмотреть. Угу. Давай сейчас скроем, ну мы получается видим ну, валовую прибыль по этой всей штуке. Да. Вот давай свернем, то есть у нас ну, видно там чеки валовая там эта штука. Вот смотри ты направлении что-то сделал. Да сейчас. Я... Вот смотри, вот розницу удалил. Угу. И смотри что с фактом сейчас случится. А -а -а. А чего ты не сказал-то, что нельзя так делать? Ну, как бы вообще ничего нельзя делать. Ладно. ну Все, вообще... везде проставлять так или нет? Ну, конечно. Ладно. Так, все, давай, смотри, валовую прибыль мы видим, да, допустим. Сейчас по факту она у нас там, давай посмотрим, сколько Ну, давай скроем, до валовой прибыли. То есть, тут у нас есть разбивка по себестоимости направлений. Вот, у нас валовая прибыль там 800 там 40 тысяч. Дальше мы смотрим заработную плату получается. То есть сколько мы планируем там во вкладке ZPM заплатить, да, то есть вот эти вот все проценты там автоматом считаются, это попадает сюда в план. пусть есть мы по заработной платы должны заплатить 129, заплатили 88. Возможно, потому что ты оклады еще все не выписал, да, по январю. еще не все внес сюда, конечно. Вот, нужно внести, потому что, ну, посмотреть вообще, что там случается. И давай еще отдельно посмотрим расходы клиники. Это все остальные расходы, ну, кроме зарплаты, получается, и себестоимости. Ну, здесь, здесь ты факт вносишь, да. То есть uh, а... здесь факт... план добавить. Да, здесь нужно добавить план, чтобы мы вообще видели, сколько чего мы там, ну, как бы израсходовали или. Ну, сейчас мы ну, израсходовали 207. А сколько ну, у нас планы зарасходовать? Вот. Uh, мы будем видеть, ну, чтобы ну, картина была полная, да, там. Мы видим, сколько мы планируем заработать там по направлению в чеках в себестоимости и в рентабельности mm -hmm. да, выручки валовой прибыли. Также видим это все по всей компании и в разрезе направлений. Mm -hmm. Дальше мы отдельно видим, сколько мы хотим потратить на зарплату, сколько потратили, и сколько хотим потратить на расходы клиники и сколько потратили по факту. Mm -hmm. Наша задача из месяца в месяц ставить такой план и смотреть, насколько мы до него доезжаем или ну, не доезжаем. Uh -huh. То есть все, у нас платформа готова. То есть мы до этого видео не снимали, потому что мы вот ее подготавливали, по сути. Uh -huh. Сейчас мы долбим январь и как бы тренируемся. Есть еще ну, недочеты, да, там по планированию, по там этим депозитам и абонементам, да, но мы сейчас, в принципе, это все выровняем. Вот, я сейчас хочу еще перенестись вот на Finmodel Pro, чтобы мы показали вот этот суперлист, да, наш, который мы до этого делали вручную. Вот, здесь мы факт забивали тоже вручную, гипотезу вручную, сейчас мы по сути все перевели ну вот в наш учет. По сути мы сейчас от этого отказываемся, у нас там будет такой полуавтоматизированный, ну факт у нас будет автоматизированный, гипотезу мы будем вставлять свою, да, из, ну, исходя из каждого месяца. То mm -hmm. есть сейчас закончится январь, я думаю мы план с тобой ну, пересмотрим, исходя из итогов э, января. Mm -hmm. Вот. И э, так, с учетом и с тем закончили. А, еще, знаешь, Серег, что хочу тебя попросить? Открой, пожалуйста, э, в учете инструкцию, помнишь, ты расписывал. Э, ну, чтобы было понятно, ты ее, по-моему, скрыл. Э, чтобы было понятно, что это как бы не типа, все быстро, да, там, само, да, там заполняется, что есть четкие указания по маркетингу, по суммам, по там зпппу еще ну то есть каждая вкладка отдельно расписана и вот в самый верх лесни еще там человек получается данные заполняются ежедневно до 12 москов чек-лист да заносится отправляется там сканируется да там что куда пришло что такое перевод что такое остатки куда, что в движении денег ну, вот это уже не актуально то мы объединили в ддс ага ну то есть ты сначала мы, ну, как бы чтобы было понимание что мы сначала для себя -то в голове да там про проявляем, делаем техническое задание, техническое задание выполняем и, ну, как бы, что-то у нас отпадает, да, вот еще удалил, там, что-то у нас остается. Этим а, первое время пользовался Максим, который забивал у тебя данные, да, там, и сейчас mm -hmm. он, в принципе, забивает все нормально, да, там, все остатки сходятся на каждый день. Mm -hmm. Вот, исходя из этого, мы можем четко опериться вот на этот отчет планфакта, который мы сделали и по чекам, и по себестоимости, и по рентабельности, и по расходам. Угу. Но наша задача плановый показатель туда ставить, потому что это наша стратегия. Да? Ну да, да, конечно. Ты заметил, что у нас более серьезные стали с тобой собрания? Ну, конечно. Вот, давай сейчас ä, переносимся. То есть у нас как бы ну условно 35% выполнения плана, да, там по валовой прибыли, ну и по выручке тоже. Вот это означает, что мы особо ни хрена не заработаем в этом месяце. Вот. У нас с тобой э, есть там задачи по бизнесу, функционал, э, твои незавершенки. Ну, то есть та штука, которая ну, нас отделяет, да, там от, э, от всего. Здесь мы, э, получается, расписываем задачи, которые увеличивают твою прибыль. Вот. мы выполнили. Давай покажем, сколько вот, растений выполнено, сколько там пунктов получится. То есть мы выполнили с тобой 82 задачи, которые направлены на прибыль на актуализацию учета, на наем персонала, да, там. Mm -hmm. чё, от чего-то отказались, чего-то не отказались, что-то ты сделал, что-то э, твои сотрудники сделали. Ну, короче, что-то Максим, что-то ты. Ну, короче, 82 задачи, чтобы, ну, кто-то, ну, то есть, ну, серьезная работа, да, там провелась. Mm -hmm. У нас остались еще, да, задачи, задачи там, которые по учету, да, там, ну... Тут можно их, короче, уже там, ну, убирать, да, то есть у нас, короче, там, ну, очень много выполнено всего. По сути, актуализация там вот это всего, ты записал, да, что нужно сделать. Плюс ты понял, ну, плюс по сотрудникам, да, сейчас будет, э, ну, как бы, задача, чтобы сотрудники э, по продажам, да, выполняли нужный нам объем. Ну, то есть это, ну, по сути, самая важная задача, правильно? Угу. Вот, ну и дальше у нас есть задача по маркетингу, там, это получается 100 новых клиентов в месяц. Ну, вот, и для этого прописаны все задачи. А, как она называется? А, ротацию кадров ты провел. То есть ты понимаешь, что с этими ты не достигнешь там успеха новых, не достигнешь новых, не достигнешь новых. И потом достиг, достиг, достиг. Ну, как бы вот так, ну, вот так, так надо, чтобы нам завелась эта ну, твоя машина, по сути, по, ну, бизнес твой. То есть какого раза заведется, ну, ну, ну мы с тобой не знаем, по сути. Угу. Мы очень хотим, чтобы он завелся и поехал. Да? Конечно. Так, э, по задачам, ладно. Э, давай пока так оставим, э, чтобы никого не грузить. Давай функционал посмотрим. Также мы работаем над функционалом, э, передаем твои задачи, да, там, э, чтобы, ну, чтобы были точки контроля. У тебя было 20 функциональных дел, э, из которых ты 13 передал, правильно? 14. 14 передал. То есть у тебя было 21, значит, ты передал 14. Ты хочешь на себе оставить вот эти коричневые, да, там, каждое собрание менеджеров по статистике, каждый день контроль корректности учета а, ну, данных там, с, ну, с планом, платежи, вторник, там, и четверг, дополнительные строго по бюджету, бюджет, который мы планируем с тобой на месяц да, по постоянным затратам, каждый день корректность расчета клиентов и админов, ну то есть актуализация отчетов и, ну, по сути, ну, ты долбасишь по задачам, которые влечит, ну, прибыль. Uh -huh. Дальше, то, что ты хочешь а, потом передать, слушать звонки менеджерам, а, ну, менеджеров, ну, вот это контроль качества, по сути, это у тебя уже выполняет, да, человек. Считает uh -huh. ЗП по персоналу, в принципе, у тебя там есть расчет, ну, как бы тебе надо передать, да, то есть, ну, понять, Максим справится, не справится. Uh -huh. Вот, размещать посты, в принципе, пока тебе это нравится, ну, думай, может кому-то передашь. но в принципе, функционал за вот таких дел, да, там, ну, как бы, ну, в принципе, норм, пятое, шестое, седьмое, в принципе, можно передать. Ну, с какой-то допроверкой проверкой. Первое, второе, третье, четвертое. Это, ну, вот как бы такой ритм твоей, ну, твоей команды, да, там, твоего бизнеса. В принципе, пока на себе оставляешь, пока он у тебя не взлетит, по сути. Mm -hmm. Такая стратегия. Mm -hmm. а, дальше мы смотрим незавершенки. Незавершенки это твои личные дела. Это мы с тобой разбираем тайм-менеджмент. Uh, у тебя сейчас uh, 19 дел, да, здесь висит, скорее всего, ты что-то еще выполнил. Давай посмотрим, сколько мы с тобой выполнили вот, ну, за период нашей работы. То есть мы выполнили 36. У тебя было, получается. Я 50. здесь удивел еще этот лист. Да, что, так, чтобы сюда совсем уже там не, за, не закидывать что-то. Ну, то есть, ты мелочь не выписывал, ты как бы более менее крупный, да, сюда только запихивал. Mm -hmm. То есть у тебя здесь вот 19 задач, ну, как бы, ну, такие весомые для тебя. Uh -huh. вот, ты в 36 уже выполнил. То есть по личному тайм-менеджменту ты, ты тоже как бы выполнил, ну, там, я не знаю, 60%, там, 65% от того, что было. То есть по личным делам прибрался, функционала больше, чем, ну, тоже там больше, чем две трети передал, а по задачам по бизнесу захерачили аж 82 задачи. Uh -huh. Плюс наладили систему учета да, управленческого вот этого в разрезе, там, ну, который мы только что смотрели, там, чеков, вот этих всех дел. Uh -huh. Вот. Uh, все, я сейчас, uh, как бы ну и контроль качества, вот это обучение сотрудников, увольнение сотрудников, найм новых сотрудников. Uh, и вот сейчас uh, прошло 38 минут, мы с тобой подытожили, ну то, что мы сделали, да, с тобой. Mm -hmm. Вот, uh, я думаю, кто-то смотрит нас, ну как бы оцените там в комментариях, ну, нашу проделанную на работу. Вот. И я хочу вот сейчас как бы отключиться, да, там вот от этих всех инструментов, и ну, тебя поспрашивать, ну, как бы, ну, типа, такой обратной связи. А, ну, вообще, как там, было, стало? Вот как, ну, твои там ощущения, может, какие-то переживания. Так я пока в процессе весь, все иду. Да. Ну, а, ты и тогда в процессе был, и сейчас в процессе, я тебе могу сказать, и через пару месяцев ты тоже будешь в процессе, так что это нормально. Я тебе на данный момент, то есть, мы сделали срез вот на сейчас. То есть, еще раз пробежали с тобой. Вот на данный момент, ну, как бы ты же такой герой у нас там с какими-то внутренними переживаниями. Ну, мы неделю с тобой назад созванивались, ты был грустный, заболевший там. Вот, сейчас ты да, там у тебя новая ну, новые кровь, да, новые сотрудники, там, вроде, инструменты начинают работать. Ты это видишь, ты как бы радостный. Ну, вот расскажи вот об этом ну, как бы, со своей стороны. Ну, что тут рассказать? то я говорю, ты же пока, пока все не завелось, что-то и рассказывать не особо понятно, что. Да, то есть вот работаю Смотри, на... uh, смотри uh, первое, я заберу у тебя вот этот uh, фин-учет, uh, заберу у тебя вот этот фин-модель, удалю вот эти листы, которые ты сделал. Ну, как бы... В ну, нечего рассказывать, как бы... Сейчас чувак какой-нибудь смотрит, думает, блядь, мне это все надо делать, короче, все капец, а сейчас только тут... -то... А ты это уже сделал, как бы 82 задачи перевернул. Нет, я это сделал, конечно же, я это сделал как некую, некую базу, некий фундамент для того, чтобы на, на его основе выстраивать э, тот желаемый результат, который мне нужно. Да, то есть это же как одна из гипотез получается того, что ну, того, что приведет меня к результату. Вот, собственно, я туда и шпарю по этому Я подъем. тебя только поправлю, то есть мы сделали фундамент, ну как бы для того, чтобы более быстро и более качественно тестировать гипотезы, ну, то есть да. какие бы гипотезы у нас не были, у нас сейчас есть уже ну, фундамент, то есть мы сейчас можем попробовали менеджеров уволили, попробовали уволили по маркетингу там тоже попробовали сделали сделали сделали сделали, то есть аналитика статистика у нас выводится, и то есть мы постоянно планируем все задачи, которые в прибыль в прибыль в прибыль в прибыль, и рано или поздно по сути с этими очками да там с цифровыми мы как бы это ну стопудово найдем то действие, которое нам приносит бабки и, ну, как бы, по сути, у нас должно уже когда-то, ну, наш миллиончик-то, наш родной, да, там, нас, ну, на наш обрушится. Но мы себе иллюзии не строим, да, то есть мы, как бы, посчитали финмодель, посчитали, что там миллион, ну, ну должен там в январе был упасть, но мы, как бы, смотрим, а по факту-то что, да, а по факту у нас там 35% всего. Вот, и за счет того, что у нас постоянные расходы еще есть вообще-то, то эти 35% они у нас, по ну, как бы, всю прибыль могут сожрать. Да. так что время спать хотя так хочется не ну смотри да то есть как там говоришь какие там выводы, ощущения и так далее пока сформировался как я тебе еще раз да там сформировался некий фундамент на основании которого можно будет уже дальше двигаться в сторону светлого своего будущего да, Основные задачи, которые сейчас да, там есть, это ну, какие гипотезы сейчас отрабатываются. То есть это найм управляющих, потому что ну, я, у меня есть гипотеза, что я сам, находясь в операционном управлении, там, только врежу своей компанией. Да? Ну, вот, хочу протестировать такой момент, нанять управляющих управляющего в клинику и руководителя отдела продаж на продаже поставить перед ними задачи по финмодели прям конкретные цифры и смотреть что получается из этого естественно нужно с ними в ритме работать там еженедельно в ежедневном там и так далее для того чтобы обеспечить ну или как быть уверенным что мы правильно движемся да, там, в ту сторону в которую нужно вот есть гипотезы по маркетингу откуда их привлекать да там клиентов сейчас сколько туда вкладывать и какой ожидать результат. Есть гипотезы по оптимизации фонда оплаты труда и тому подобное. Это то, что я сейчас буду переносить все, в эти созданные листы. А ну, ты, вот еще, смотри, я тебе сейчас ну, как бы очень такую важную мысль затронул по а, управляющему. То есть а, ну, ты копошишься в цифрах, получается. Mm -hmm. а, и понимаешь, что ты своему бизнесу ну, вредишь, да? Ну, как бы это сознание же, ну, некоторые как бы знают это, но не признаются себе об этом, но по факту вот смотри, а, руку на сердце положить, вот ты берешь себе управляющего и ропа, да, например, и ну просто бытует мнение, что придет управляющий, и вот эту штуку, которую мы сейчас с тобой проделали, они сделают, короче, по так. Какую штуку сделают? Ну, вот, которую мы с тобой сделали по управленческому учету, по качеству, там, по а, стажировкам, там, ну, вот, вот этот каркас, который мы сделали. Твое мнение, твое мнение, подожди, на данный момент, как лучше сделать? Лучше сделать вот этот каркас, а потом уже в этот каркас запустить управляющего Европа. либо чтобы они сами наложили эту штуку, либо управляющий Европ должен жить в этой системе, а не создавать ее. Ну, тут все зависит от величины, от толщины кошелька создающего. А, то есть, э, если человек, э, ну, я бы там мог, допустим, себе нанять ну, допустим, тебя на работу в качестве управляющего, просто мне бы это стоило немножко больше, чем то, э, чем, чем те деньги, за которые я сейчас его ищу. Понимаешь, да? Ну, без системы ты бы его дороже нанял. Ну, о чем и речь. Да, то есть ты я бы мог... На... Такого, да, нанять, который... человек, да, то есть который бы уже ставил системы, который бы мне это все поставил и так далее. Да, то есть тут большой вопрос, конечно, в том, насколько бы он качественно это поставил, насколько бы он разобрался там в моменте. Но чисто теоретически такая вероятность есть. Да, то есть, но э, этот человек явно был бы мне дороже. Ну, там, в разы причем а дороже. Знаешь, такое, я по-любому думаю, сейчас нас смотрит какой-нибудь Валерий Михайлович, который отвалил там 1700-1800 уже какому-нибудь чуваку, и говорит, блядь, почему он мне эту хрень не построил, почему, да, там. Ну, я тебе могу сказать просто... Я интересно. думаю, кто нас хочет а, сколько ты бы бабок не отдавал там и думал, что он там герой или еще что-нибудь, а, вероятность, что ну, построят вот такую систему к тебе, ну, стремится к нулю. Я сам неоднократно был на месте Валерия Павловича. Mm. Я, через меня столько прошло консультантов, что я одно время внедрял Хаббарда в свою компанию на два врача и три менеджера. Внедрял систему управления компанией по Хаббарду а, за 300 тысяч рублей с консультантами. Так что. Я появилась система четкая, да, получается? Поэтому, ну, конечно же, появилась с нами в кабинете, висит. Или... А, красиво, ты, красиво или, тебя, или ты картину купил за 300 тысяч, просто скажи, Я купил себе картину и а, возможность блеснуть своими знаниями на какой-нибудь бизнес тусовке, что, оказывается, есть отдел э, развития, есть отдел коммерческий, есть отдел там и так далее, и так далее, и так далее. Но дело не в этом. На самом деле, через это, наверное, надо пройти. Ну, на самом я деле, смотри, самого, я я... собственника никто не разбирается в своем бизнесе. Да, то есть, и лучше собственника никто не сможет понять, а какие именно. То есть, вот это же все, что мы с тобой делаем, это же как купить себе платформу 1С и под себя ее нато... заточить. Да? То есть она же... Смотри, смотри, смотри, ты, короче, опасные вещи говоришь. 1С, 1С, 1С, как бы, заточить. Ну, короче, тут есть у нас формулы, есть у нас какие-то штуки, да, там вроде буквы забиты. Но ты же понимаешь, что, что ну, во-первых, это командная работа, ну, то есть мы с тобой, да, там, я без тебя бы не сделал, ты бы без меня не сделал. Uh -huh. Второй момент, у меня есть взгляд финансово-управленческий, то есть я как бы смотрю с точки зрения управления твоей компанией. То есть я ну, постоянно подкидываю отчеты, те, которые позволят тебе управлять. Ты на эти отчеты смотришь, управляешь, и такой думаешь, ну, как бы, в принципе, можно уже передавать. Потому что ты имеешь контроль над врачами, над статистами на дрознице в разрезе всех там этих администраторов. Ну, то есть ты, даже если сейчас кому-то передашь, у тебя контроль останется, правильно? То есть ну, все цифры передать у тебя есть. Какие задачи они сделали или не сделали, у тебя тоже есть. Если они будут ложать, ты другого наймешь. Раньше у тебя такой возможности не было. Ну, да. Поэтому смысл передачи вот этой, ну, как бы управляющему Европу появился только тогда, когда ты можешь передать, э, и у тебя останется контроль над всей компанией, правильно? Ну, конечно. Да. Просто, ну, чтобы ты понимал, есть люди, которые передают без такого контроля. Есть. так на честном слове называется. Ну, на честном слове называется передача. Есть, наверное, не стырит, наверное, не стырит. Наверное, много не возьмет, ну, потому что с совестью человек. Очень близко знаком с одним таким человеком. Да, но я как финансист, но ну, тебе рекомендую, да, то есть, ну и всем, кто нас там, не знаю, смотрит, чтобы передать, но ну, чтобы, ну, когда ты передаешь, ну, контроль остается все равно у тебя. План-факт, планирование, стратегия. Если просто есть компания, где бухгалтер стратегию определяет, а она исходит, знаешь, из чего? Не из того, чтобы денег стало больше, а чтобы налоги заплатить. Вот, ну, как бы вся стратегия компании заплатить налоги. Ну, я такое тоже встречал, короче. жалкое зрелище, конечно, но, но такое тоже бывает. Стратегия должна на собственники, вот сколько чеков, какая рентабельность, кто там что должен там, какой там, ну, вот э, сколько прибыли, сколько там э, дивидендов с прибыли забирать. Это должно быть на собственнике стопудово, угу. вот. И стандартный отчеты, вот все-таки управленческий баланс, где сколько денег лежит, и сколько отчет прибылей, там, убытков, он должен быть. Как бы мы, конечно, сделали его суперкрутым, да, там в разных разрезах и в план факте. Но элементарный, там, выручка минус себестоимость, валовая прибыль, да, там дальше минус общие затраты, там, налоги, там, чистая прибыль, и с чистой прибыли мы дивиденды. Вот эти, ну, как бы, стопудово должен знать, ну, как бы, даже если ты там на Бали где-то валяешься, да, там и месяц не заходил, да, там, не звонил со своим сотрудником, ты должен куда-то посмотреть и увидеть свою прибыль, да, чистую, сколько ты дивидендов. И быть уверен в этом отчете на, ну, на 120%. Вот тогда можно передавать. Вот я к чему. И на самом деле круто то, что вот ты сейчас вот это говоришь, надо там типа управляющего, надо ропа. Потому что для тебя управление становится рутинной штукой. А это, по сути, вот ты говоришь, как бы ты готов к масштабированию. То есть, по сути, для тебя управлять сейчас одной клиникой или двумя ну, как бы без разницы. Правильно. Вот. А, ты раньше, а ты раньше таким не был. Вот. И когда я тебе говорю, если я у тебя сейчас все заберу и удалим. А, ты как бы начинаешь, а там типа, опа, ну, как будто я у тебя, ну, потому что ты, ну, произошла трансформация, на самом деле. Сергей номер один, когда мы с тобой познакомились, и сейчас цифровой Сергей. И цифровой Сергей никогда не вернется к Сергею номер один, который там управлял этим хаосом, там, типа, наорет там на кого-нибудь или не наорет, или сам там что-нибудь продаст. Правильно я понимаю? Вот, я просто всем такое желаю, как бы, ну, у нас просто это все записано еще. Там, ну, как бы, так, ну У меня не было просто таких видео, на самом деле. А, круто, что ты согласился это все дело пиарить. Это не то, что начало, это, как это сказать, сколько мы этим занимаемся, да, когда было начало, и вот сейчас можно сказать, что это точка отсчета, это начало, это вот Мы сейчас начинаем работать, в общем. да да цифрами. вот такие ну вот по сути вот как бы ты по сути раскрываешь мой такой продукт знаешь там и от сервиса и к финтаблицам, и почему финтаблицы лучше сервиса почему сервис лучше там финтаблиц что такое фин модель что такое суперлист да там это фин модель там по месяцам что такое фан факт что такое средний чек да контроль качества ну то есть мы по сути ну как бы все области открыли вот и почему нужно нанимать почему нужно увольнять да там какие, ну, ну, на цифрах ты не можешь принять решение, да, с сотрудников своих, что ты будешь ни сколько не зарабатывать. Ты говоришь, ребята, ну я не благотворительный фонд, давайте до свидания. Ну, как бы новых, а чтобы новых быстрее вкатывать, ты как бы подготовил материалы. Блин, ну, круто. Короче, заедем тебе в гости еще. Давай, давай, Так, ну что, это такой, как бы, обзор, 51 минута. Что-нибудь еще хочешь со мной обсудить? Или ты уже послушал, что участие круто, записал все штуки? Нет, ну смотри, мне надо с тобой обозначить вот то, что мы с тобой говорили, вот этот ритм. То есть, когда мы это начнем делать, потому что я точно понимаю... А, короче, а, до меня дошло... Интересно. До меня дошло, что саморазвитие это не самоцель, так скажем. Да? И что... Ну, знаешь, как вот бывает, да, там, тренируешь, тренируешь, тренируешь тренируешься, тренируешься, тренируешься, результаты и все хуже и хуже и хуже. Казалось бы, почему? Потому что надо отдохнуть. Иди отдохни по этой недельку. Придешь в зал и опа, сразу же пошли, да, там, характеристики. То же самое и здесь, да, то есть тут не бывает такого, что, знаешь, там, как бы ты, ну, если я, допустим, занимаясь а, бизнесом а, 12 часов а, в день, и, типа я начну давай заниматься им 24 часа в день, и у меня будут результаты в два раза лучше. Хера раз два, короче. Вот. А, все должно быть на балансе. Нарушается баланс именно знаешь, чувственного восприятия, проходящего вокруг жизни. И я вот эту неделю нахожусь в таком, знаешь, как бы сейчас, у меня как бы из одной стороны в другую так мотнуло, то есть я так вообще абстрагировался от компании, то есть там что-то делается и делается, да, то есть я там буквально на WhatsApp просто на связи, я туда даже не езжу сейчас, mm -hmm. то есть Макс там отправляет монитор, и я смотрю, все посчитано, все нормально, там менеджеры набираются, то есть только на -то собеседовании, вот они вышли там на стажировку, вот они стажируются, я их даже удаленно слушаю, просто по Skype с ними общаюсь и так далее. Не этого достаточно сейчас, да, там я там хожу просто гуляю, кино смотрю, книжки читаю. Да вот. Понятно, что сейчас это как бы перегиб в другую сторону. И мне нужно сейчас выровняться на балансе. Как я хочу это сделать, да, то есть это план, факт, задач. То есть есть некие цифры, которые вот сейчас, да, там собрались. И мне будет очень полезно, не знаю, может быть, там и тебе тоже, да, там, да, в, в ритме, в еженедельных встреч. Так, короче, смотрим факт. Ага, какие, что двигаем, какой показатель, этот, этот. Ага, какие задачи, вот такие, такие, такие. Все, и там возникнут, получается, задачи по фин учету Это где-то что-то там допилить, доточить, досчитать, перенести. Будут задачи по увеличению средней, э, количества чеков, будут задачи по увеличению суммы среднего чека, и будут, и будут задачи по, ну, по, в целом по организации, по управлению. Да, там это. Хотя не не не не это уже другая история. Это я уже гоню. Вот три задачи: количество чеков, средний чек и, и учет всего этого дела. И четвертое, что-то еще. Прочее. Потому что ну, оно всегда выкидывается, что-то еще. Ты будешь говорить там, есть еще одну клинику открыть, если какой-то станок там взять, если это взять, если это. Ну, то есть, постоянно просчет новых гипотез нужен. То есть ты же сейчас, как бы у тебя время освобождается, ты сейчас перезагрузишься. Скорее всего, отдохнешь, ты никогда, ну, давно не отдыхал, и тебе будет охота еще что-нибудь сделать, а это если… Есть, есть мысли по поводу онлайн-образования, потому что нас просят там, а это сделать, давай это сделай. Я понимаю, как это можно там, сделать, может быть, ты туда пойдет вообще. О, вот, да. то, есть, то есть, по сути, если ты сделаешь это как проект, ну, например, вот эта клиника – этот проект, онлайн-образование, там, онлайн-школа – этот проект, я не знаю, там еще одна клиника – это еще один проект, то есть ты будешь относиться как к проектной деятельности. Тогда, ну, прям вот нужно будет и в рамках этого проекта, да, там какие-то контрольные точки долбить постоянно еженедельно, ну, и раз в месяц там полный срез, и по другим проектам, то есть, сколько мы готовы там заинвестировать, сколько мы готовы, ну, сколько мы вообще, ну, декомпозицию там составить, сколько зарабатывается этого планируем, когда бросим, ну, когда у нас, допустим, там не пойдет, не пойдет, ну, сколько мы даем, ну, 2, 3, 4 месяца, ну, этому проекту на жизнь, если он не потянет, то выкидываем его, ну, то есть вот какие-то вот такие вещи, ну, уже инвестиционные, по сути. Вот В этом э, направлении тоже можно ну, подвигаться. Я думаю, мы с тобой ну, договоримся. Дальше будем это все продолжать в таком неком челлендже. Давай, давай, поэтому давай этот, договоримся. Ну, я не знаю, сейчас это имеет смысл там обсудить или нет. Можем там... Uh, да, лично я приеду, там, пообщаемся. По да, Понедельник. Ну, я в понедельник там, день-два дай мне. И, допустим, там, в среду-четверг что-нибудь планирую. Не обязательно в клинике, на самом деле. Короче, если, я приеду. Если в понедельник приезжаешь, может, ну давай это, начнем уж по понедельникам. Может, свяжемся в скайпе, а заедешь там физически, там, когда угодно. Ну давай, короче, я как приеду, мне там, ну, на делишке зайти раскину, как раскину сразу, ну, с тобой. Я думаю, день-два максимум, там, ну, среда-четверг точно как бы там, ну, ну, давай, давай, давай. давай, давай. <гум> И вот так, если подвигаемся, просто, ну, посмотреть, блин, реально, как ты это, ну, растешь там, это же прям, ну, круто. Угу. Прям трансформация да. такая, короче, на лицо. Я да. просто раньше так делал, но не снимал. И поэтому сейчас я смотрю, что это еще там будет все так, короче, по полкам, да. И ты можешь, кстати, просмотреть там первое занятие, да, там такое... Надо было сделать фотографию до и после. Там есть видео, там ты есть живое, когда ты сидишь там что-то споришь, что-то мне говоришь, как надо делать, короче, ну, пытаешься командовать, в общем, когда никогда не знаешь, что надо делать, и такой говоришь, что надо делать, я говорю, не не, Сергей, там надо вот так. Вот. Ну, короче, интересно, ну, я рад, что мы с тобой познакомились, я думаю, мы еще поработаем обязательно там. Да. Так что, ну, тогда давай, ладно, так и договариваемся. А давай подытожим, и... Только ты... да, подытожим, смотри, вот это планирование, ну, вот с платежными календарями, это прям, ну, как бы... Крутая штука, ты прям, ну, подбей ну, результат. По заработной плате тоже подбей, что мы там сделали. Ну и расходы запланируй. Я вот. все сделаю. То есть я, это, я понедельник вторник сейчас возьму именно на это. Да. Сейчас... И, и, ну, и... Ну, и фиттели приберись, чтобы мы там уже ну, готовы. Ну, то есть, ну, что, вот осталось на этом, сфокусировались. Угу. ну и мелочевку можешь почистить, раз пока на работу не ходишь. Там какие-то свои Ну, личные... вот это я да, это я и собираюсь сделать за понедельник и вторник. Я, да. знаешь, да. подумал. Уже не обращали. Я знаешь, что еще подумал? Я еще подумал о таком, помнишь, я тебе говорил по поводу того, как мониторить, типа проверять корректность ДДС. Но. Было бы прикольно, я сейчас пока там фантазирую, было бы прикольно, все с этого начинается, да? Чтобы это выглядело примерно как-то вот так. То есть, если мы возьмем неделю, да? Угу. А, по видно выручка ну или там поступление денег в кассы а, ну, Я тебя перепью, зайди в этот в отчет свой в учет так. у тебя есть отчет о дс так вот. Тут можешь выбрать период неделю и выбрать, ну если кошелька не стоит, это для компания, если кошелек выбран, это какой-то определенный где, кошелек. Где, где, где, где период недели. А, сэпо, да? Да, а -а -а. И кошелек ты можешь выбрать там... ну, Вот а это, пошелёк, это вот... Для... Так, вот. это расходы. А где получается... А можно тут как-то мне профильтровать? Ну, типа, знаешь, что вот, типа вот такого сделать. Доход-приход. Доход-приход. И на какую-нибудь а -а -а. цифру. Вот где у тебя справа видишь, вот эта штука выползла где строки добавить и ищи здесь доход раз приход расход и вот эту штуку перемести выше статей Вот где у тебя коробочка, да, вот, выше статьи. Ага. Не, не, не, вот отпускай. Угу. Угу. Угу. Поиграйся, короче. Тут ну, есть еще о чем. Ну. Смотри, если кошелек не выбран, ну, удален, то это вся компания. А можешь отдельно по кошельку смотреть? Угу. То есть это такой бухгалтерский проверочный механизм. Ну, то есть он <говорит> больше <Тут говорит> по фактической дате. Не по начисленной, а по фактической. все. Фактически, да, то есть сколько пришло, допустим, товара, сколько было оплат произведено, а, а, да. сколько было денег кассу зашло, сколько у сколько у сколько у сколько у сколько у это у сколько у сколько да, всего у сколько у сколько у вот у сколько у сколько у можно за сколько За сколько у сколько у за у сколько Смотри, у тебя вот какие-то, видишь, вот эти заработная плата 31 380. Видишь, вышла. Да. Это знаешь, какая-то заработная плата не распознался год и месяц. Скорее всего, ошибка в этом. Зайди сейчас в ДДС. А, да, убери все фильтры. Да, направление деятельности тоже сделай. Вот, и, короче, вот у тебя где дата, где у тебя плюсик сверху стоит, да нет, можешь все сделать, вообще все, выбери эти штуки, где плюсик у тебя сверху стоит, над столбиком С, где, ну, фактически дата. Угу. Так, сделай фильтр, чтобы можно было фильтр, ну, фильтрануть. Где фильтра нету? Выбери, control, ну, как бы вы видели всю вообще штуку. Да, и фильтр нажми пару раз. Угу. Видимо. Все, один раз нажал, все, появилось. И вот видишь у тебя плюсы, где ты месяца скрывал. А, ну вот, нашел, в принципе. А что это такое? Ну, нажми на дату, вот посмотри, вот на дату фактическую. Нет, нажми пару раз на нее. А, Ну-ка, нажми на двойку. Видишь, и тут красным почему-то не ну, познается, правильно же? Так это то, что... Я не знаю, что это такое, почему тут красный. Ну, выдели ее, сделай формат, формат числа, там что нибудь такое. Число. И красным почему-то оно выделено. Открой еще вот этот плюсик, получается, который рядом с единицей. Не открывается. Ну, ты не торопись. Так, убери, ну, как бы месяц. Ну да, чтобы вообще фильтров не стояло. Угу. А, нажми А3. А, даже А2, А2. Так, А, Б, b 2 ну-ка, чуть ниже. Так, а на А1? Так, очень странно, почему-то у тебя там формул нету. А, вот она формула. Что, скопировать сюда это, да? Нет, ее как бы обведи и туда на, и на А2 перенеси. Да, вот так вот. Скопировать? Не-не, захвати и перенеси чуть выше. Нет. Тебе на вторую строчку нужно перенести. Так, перенести? Да. Вот, и желтым их выделили, чтобы ты понимал, где формула у тебя стоит. Тут нету формулы. Только что была, а уже нет. Ну-ка, а ты, может, в третью перенес, нет? Нет. Ну-ка, отмени. Ну, скопирую, попробуй скопировать и туда вставить. Нет, смотри-ка. А, не вставляется все равно. Угу. Так, ну окей, я проверю тогда. Там, напишу тебе, что все будет. Короче, как ты ее, короче, перенесли туда? Что-то делать. Вот сюда она перенеслась, смотри. Ну-ка, а выше попробуй перенести. Я да, должен перенесла. А, ну а все, все, Сейчас подожди, она, короче, должна распознать. А, ну, у тебя все, что ниже, там третьей строки. Ну, выдели вот эту вторую строчку что желтым, что там формула стоят, чтобы ты их потом не искал. и давай дождемся чтобы она там их перемножила вот этот челнок справа вижу он орех пишет mm -hmm. а, тебе нужно получается вторую о третью и четвертую удалить эти значения угу. ну и короче вот эти вот когда допустим встречаться будем вот эти штуки нужно будет проходить с тобой Посмотри. А, не, вот все. сейчас можешь скрыть, ну, вот эту с формулами скрывай, и вот этот, эти месяца тоже скрывай. Так, это что сделать? Да, ничего, это пофиг, ну, как бы там пофиг. она. Угу. Так, это скрываю, это скрываю. Да, и вот эти тоже первые два скрывай, сверху, плюс который. А, ну вот, все, тут сейчас нормально стало, да? А, то есть если тут, ну короче, ну, то есть тут смотрим, там смотрим, монитор смотрим постоянно, чтобы у нас не было ошибок. Все, вот так не должны больше эти формулы сказать, знать. Это можно подвинуть, нет? Лучше не двигай ничего. Вот так вот. А, ну, если ничего не изменится, тогда да. Если right. все упадет, верни обратно. Так, ну что, по BGT, там, получается, ОДА тебе надо прибрать, ZP э -э нормально простроить и затраты в планфакте. Mm -hmm. вот, и плюс прибраться по незавершенкам, функционалу и задачам. Вот, и тогда еще раз с тобой. Бахнем. Да, ты то, что Лейла просила, еще не делал. А, блин, пока нет. Давай это отпусти чуть-чуть и это и сделаем. Угу. Она будет смотреть, получается, в разрезе направлений, разрезе и... специалистов, ей надо. Ну что, а она что будет с этим делать? расскажи? Ну, – она, она с персоналом работает на основании этих данных. То есть она говорит, я человек такой, да, по сегодняшнему. Да. Части. да. Да, ну я заинтересован, поэтому я ну, мне тоже выгодно, чтобы она с ними работала на цифрах. Давай, сейчас это, этот отчет бахнули, а потом ей для сотрудников получается. По сути, надо то же самое, но только чтобы еще были эти сотрудники там внутри. Ну, да. Какой-то отдельный, короче, сделаем. Ну да, там может быть типа вот такого что-то. Где я рисовал? Скажи, пожалуйста. А все, я понял. Короче, все это. Сейчас, ты, если будешь. В тебе маленький этот, короче, просыпается, как его техник, и ты начинаешь все, я помню, да, там что и надо сделать. Ну, надо прям там посидеть долго. Я не могу сдержаться. Фамилия. Чеки. Средний чек. Выручка. Еще по направлению уже. У тебя же а может светиться, работать как врачом. И все. Вот и вот такой вот. Ты здесь. Там такой, такой, такой, такой. У такой, тебя так. будет три фамилии, получается. Почему три-то? Одинаковых. Ну, потому что кто-то может продать в рознице, продать в эстетике и продать во врачах. Ну, сделать услуги. Ну ладно, короче, смотри. А это так это должно быть. Смотри, вот типа, вот так вот, да. Оружие, да? То есть у нее будет там, там чеков, ну допустим, там 200, средний чек там 15. Да? И это за какой-то месяц, за какой-то год еще. Ну да, да. И типа вот так вот. И тут потом плюсиком распадается, и у нее пойдет. Типа э, врач там что-то 90, там 10. Извините, это... я не смог удержаться. Ну вот, типа вот так вот это будет ну месяц и год еще ты забыл ну то есть за какой-то месяц ну это вот тут вот, сверху С а сверху короче делай то я эту штуку понял как сделать Все. ну может быть не так может как-то как-то по-другому скорее всего не так короче тогда эту я по это или понял то что нужно и для работы эту штуку тоже вывести окей вот у нас такой последний стрижочек остается